Живописный средневековый городок С находится почти посередине между Ниццей и Монако. Из Ниццы добраться туда можно за 40 минут городским автобусом или на автомобиле. Каменные домики как бы вырастают из скалы, но несмотря на это улочки в городке очень уютные и на удивление зеленые. Если вы приедете рано утром, до появления туристов, то можете прогуляться в тишине по узким сказочным улочкам Эс с небольшими галереями и магазинчиками. Местные жители относятся к своему городку с трепетной любовью и вы можете остановиться здесь на несколько дней, чтобы понять, почему они так любят это место. Несколько небольших гостиниц к вашим услугам. На вершине холма находится замечательный сад с множеством кактусов и экзотических цветов, которые цветут круглый год. А какой замечательный вид на лазурный берег открывается сверху в хорошую погоду. Зайдите в музей парфюмерной фабрики Галимаг, где в парфюмерной лаборатории можно попробовать создать свои собственные духи. Спуститесь в Эстюрмер по тропе Ницше. Говорят, что прогулки по этой тропе вдохновили великого философа, написать так говорил Заратустра. Спуститесь на местный пляж, искупайтесь и возвращайтесь в Ницше на поезде. Поездка займет всего 15 минут.